Отступать мне? Из-за какой-то платинки? Да, в мире ультраразрушения против любого другого я не смог бы за себя постоять. Даже с бесконечным набором скиллов я бы не выстоял против мастера с оточенными навыками. Но мои скиллы только и ждали, чтобы разрядиться в такого кактуса, как ты. Поэтому я всегда на шаг впереди. Вот же проклятие. Зароза, сдохни, сдохни! Да Пошел ты! Думаете, я буду церемониться с каким-то говно чемпионом? Дьявол, Зараза Победа твоя Лиц под ультой Мы все сильны Eh